Здравствуйте, уважаемые зрители. Я хотела сегодня с вами поделиться своей самой большой радостью. Тем, что я ждала больше 25 лет. Ну, 25 лет, наверное, это точно. У меня появились, появились на голове молодые волосы. Девчонки, вы не представляете, какая это для меня была радость. Какое это для меня было достижение после того, чтобы понять, что я 25 лет после Чернобыльского взрыва, когда на следующий день у меня наполовину исчезли волосы, просто облысела мгновенно фактически, у меня стали расти волосы. Конечно, это все далось мне очень тяжело, но тяжело, я вам могу сказать, это далось, потому что мы ничего не знаем. Мы не знаем про физиологию своего организма. А когда я стала употреблять БАДы, и когда я вообще стала лечиться БАДами, я стала питаться очень хорошими БАДами, дорогими БАДами, вот. И там у них очень хороший сайт, на котором, они стали, на котором они очень четко и подробно рассказывают про каждый БАД, но в каждом БАДе у них содержание определенных препаратов, определенных лекарственных веществ, ну травы, естественно, они содержат травы. Вот. и поэтому они очень-очень подробно начали рассказывать про травы. Девчонки, я, питаясь БАДами сейчас, я уже перешла на травы. И вы знаете, я могу сказать, что вот вчера, позавчера я попробовала попринимать глюконат кальция, чтобы восстановить недостаток кальция. Девчонки, у меня был сердечный приступ и той ночью, и сегодня ночью. Организм просто не принял вот этот синтетический кальций. То есть раньше я глюканат кальция назначала всем, кому угодно, вот сейчас себе я просто поняла, что это в принципе реакция организма на применение растительных препаратов. То есть организм категорически отказывается принимать синтетику. Синтетику он не хочет, и уже совершенно не так функционирует организм, как он функционировал раньше. Раньше он принимал свою энергизинидролом, вот и папаверины, и дибазолы, э, все принимал. Вот, а сейчас, сейчас я уже большей частью перешла на на БАДы, но как бы сейчас тяжелое время, <coughs> и такие дорогостоящие БАДы, которые я употребляла, мне применять э, сейчас невозможно, ну, я просто не могу их купить, а с другой стороны, я решила думаю, почему не попробовать, думаю, ну, продаются же травы в аптеке, в конце концов, у нас в саду растет масса трав, допустим, тот же чистотел, тот же клевер для волос, вот, я покупала и тут мне еще в общем-то и надарили чистой линии очень много но обо всем по порядку это видео я пока хочу сделать во первых я хочу похвалиться своими новыми покупками и подарками люди уже знают что я пользуюсь чистой чистой линии поэтому мне подарили набор здесь вот стоит набор но об этом наборе чуть попозже вот а сейчас в основном я хочу дать просто рекомендации девочкам, которые хотят улучшить состояние своих волос. Или, видите, девчонки, просто у меня была значительно серьезнее проблема. Почему? Потому что я уже перешла 45-летний возраст, и у меня уже хватанул уже именно женский переходный период. А здесь как бы и похудеть, и восстановить волосы, все это очень сложно. Но вы знаете, слава богу, у меня есть БАДы, слава богу, есть тот сайт, на котором я, с которого я не вылезаю и на котором я очень много читаю. Очень хвалю сайт Диляры Лебедевой, очень хороший сайт. Девочки, просто закиньте в интернет запрос сайт Диляры Лебедевой. Вы знаете, молодец, врач эндокринолог, она очень хорошо все расписывает, очень хорошо расписывает весы, килограммы. Когда у меня пер вес, и я не могла понять, откуда он напирает на меня, вы поймите, что 95 килограмм это уже следом идет гипертония, сахарный диабет. В общем, сахарный диабет я прошла, он у меня начинался. Вот. У меня начинались проблемы со щитовидной железой. Я тоже их прошла, потому что все совсем я справилась. Но сейчас хочу обо всем рассказать понемножку. Значит, что обидно, что вот это видео я уже делаю второе. Я начала делать первое видео, а записываю я на HTC. И, вы знаете, взялась, он раз и остановил видеозапись. Я что-то разозлилась, а записи уже было почти час. И, в общем-то, фактически сейчас я буду делать второй раз запись. Но, может быть, оно и к лучшему, потому что первая запись мне, если честно, не очень понравилась, как я ее сделала. Вот мне говорила я как-то так, вот не было какого-то так порядка. А, а теперь я уже реально понимаю, что я хочу сказать и в какой последовательности. Значит, первое, на что мы уделим внимание, это все-таки того, как я добилась, чтобы у меня пошли расти молодые волосы. Значит, не поверив своему мужу, который мне сказал, что у меня, говорю, есть там молодые волосы длиной 5 сантиметров, я проверила еще у нескольких человек. У меня была подруга Тамара, есть подруга Тамара, которая работает с мамой, медсестра, в общем-то, и тоже уделяет внимание этим всем вещам. Вот я попросила их посмотреть волосы, я говорю, скажите мне, я говорю, набрал там мне мой муж или нет, вы сами знаете, что мужики для того, чтобы получить от женщины в постели все, что они желают, они тебе скажут, ну что ты царица сабская. То есть здесь, здесь как бы верить и верить, но доверяй, но проверять и вот я спросила у нее она мне сказала вика действительно у тебя идет но ну, не только пять сантиметров у тебя есть и два* сантиметра и три сантиметра и пять в сантиметров и сказал мне говорит вита молодых волос полно Девчонки, это на макушке. Вы понимаете, у меня самая больная вещь была, это моя макушка, потому что, ну, вы представляете, вот, ну, светится, вся макушка светится. На моем слайд-шоу, я обязательно поставлю ссылку внизу, на мое слайд-шоу, вы можете увидеть фотографии того, что я сейчас из себя представляла. Сейчас у меня так, не такие волосы абсолютно. Вот, и можете увидеть потом какие волосы у меня были в молодости. Я сделала это слайд-шоу, понимаете, чисто случайно. Просто наткнулась, что можно слайд-шоу сделать. Думаю, дай-ка попробую. И я тык-тык-тык и нажала. А потом смотрю, думаю, господи, действительно говорю, э, ну, я думаю, что через некоторое время я сделаю э, тот отчет, и когда у меня закроется эта макушка. но конечно, это будет не скоро. Ну, я могу сказать так, что волосы расти начали не сразу, потому что я пропивала и свои дорогие БАДы, там специально для волос были, и все. Но я понимала, что какой-то механизм есть, который сдерживает. Вот то же самое есть какой-то механизм, который не дает мне похудеть, он сдерживает вес. И кажется, сейчас поняла. Вот. Поэтому поэтому я начала, я начала, я когда сделала год назад УЗИ щитовидки, я начала обследовать себя полностью, то есть я обследовала все и по-женски, я обследовала себя. И самое последнее, я начала обследовать щитовидку. И когда я сделала через год, вот сделала год назад человек, потом сделала через год, я увидела, что щитовидка через год увеличилась и увеличилось количество узлов, я в безумном состоянии принчалась, открыла сайт «Деляра Лебедева» и начала копать. В общем, короче, я копала щитовидку и дошла до того и поняла то, что щитовидка увеличивается только потому, что вот никакие вам анализы не будут показывать, что у вас это, не хватает йода. Ничего вам не будет, вот и йода будет в порядке, все, все, будет показывать в порядке, а щитовидка будет увеличиваться, увеличиваться, Девочки, если увеличивается щитовидка, запомните только одно, ей не хватает йода. Наши анализы и вообще все это показатели, они несовершенны сейчас, и они делают абсолютно не то, что должны делать. Вот, йода не хватает. И вы знаете, в первую очередь я сделала, что я пропила, но ну, я пропила, думала, буду, что буду пить 6 месяцев, а я пропила только полтора месяца. Я пропила БАДов, значит, э, ровно столько, я, я спросила у Эльдекрова, сколько норма йода в день. Ну, мне аж 200, но ну, я читала, что 150, максимум 120-150 мг йода норма в день. А вот 200 это уже для беременных, то есть чтобы и ребенку и, и матери хватило вот и я по 150 миллиграмм я пила каждый день девчонки потом конечно, через месяц я долго снизила потому что поняла а через полтора месяца я поняла что мне хватит но для меня это было очень радостно потому что бады были очень дорогие каждый раз мотаться каждый раз ставить себе проблему искать где найти эти бады мне мне конечно тоже было это все неприятно Поэтому я, в общем-то, потерпела месяц и потом не выдержала, пошла к эндокринологу. У нас хороший парень эндокринолог. Вот, я говорю, напиши ко мне. На, на щитовидную железу. Он мне написал, и когда я сделал исследование щитовидной железы, девчонки, э, уменьшилась щитовидная железа, но самое главное, что исчезли э, большая часть, исчезли практически все новые узлы, и те узлы, которые мне обнаружили первый раз, они уменьшились, но ну, если они были 5 мм, стали 2-3 миллиметра. То есть это еще надо добивать йодом. То есть я потихонечку сейчас вот, сейчас у меня есть этот бат, и я могу сказать, что я покупала йод Марин, я покупала вот йод Актив. Значит, девочки, это обычный синтетический йодистый калий, который вы можете порошком купить да где угодно, понимаете, не обязательно покупать это в таблетках, можно где угодно купить. Но дело в том, что это синтетика. Вот вы знаете, я две таблетки йодистого калия выпила, одну он т пятьдесят миллиграм в один день, потом в следующий день. Девчонки, я от тахикардии я еле избавилась, потому что щитовидка, она регулирует работу сердечной деятельности. И если у вас начинается тахикардия, вы в первую очередь выпейте йод, но не таблетку йодистого калия. Вот это йод актив, йод марина, вот эти вот все. Я скажу почему, потому что организм здесь не различает эта синтетика, и вам придется пить т.д. метапролола, чтобы остановить сердечный ритм. Потому что у меня тахикардия такая лупила, под 100 с чем-то, выше, выше 100 ударов в минуту было. Вот, а это для систы очень сильное напряжение. Вот, поэтому я начала вот с этого. И когда я пропила, потом у нас чисто случайно с мужем получилось, что мы купили ему чистую линию, а после чистой линии уже и и я рванула за чистой линии. И вот я стала использовать. Использовала я это все вот в таком порядке. Значит, про фитоотвар я скажу немножечко позже. Вы прекрасно видите, что вот у меня фитоотвар полненький. вот Но теперь уже он уже использованный он уже использованный. То есть здесь не тот фитотвар, который продает чистой линии, здесь уже то, что сделала я самостоятельно. Девочки, это обычная крапива. Отвар, сделанный мною из обычной крапивы. Вот. И вы знаете, я могу сказать, что он ну, абсолютно ничем не отличается. Единственное, что мне нужен был, вот такой пузырек, потому что удобство, вы не представляете, насколько удачно. И я могу сказать, что вот человеку, который придумал вот такой фитоотвар и вообще вот эту идею, чтобы взять в руки и вот так вот пользоваться, я бы дала Нобелевскую премию, потому что он решил очень много проблем а, мне с волосами и даже с укладкой волос, девчонки, точнее говоря, об этом. Но вообще все по порядку. Значит, первое, что я купила, это вот восстановление и объем. Вот это вот вот, вот эту вот маску. Девчонки, я слышала, что многие говорят, вот никакого объема она не даст. Девочки, она не даст объем тяжелым волосам. Здесь русским языком написано, для поврежденных и тонких волос. Девочки, внимательно читайте. Дает тонким волосам этот отвар, этот бальзам дает объем. Вот это я могу сказать абсолютно точно, и никого не слушайте. Вот, но им надо попользоваться не один раз. И, девочки, здесь написано видимость эффекта за одну минуту. Девчонки, эффект есть за одну минуту. Но, допустим, здесь содержание, здесь содержится флавоноиды. Я даже подниму, покажу сейчас. Здесь содержатся флавоноиды. Вот они написаны русскими буквами. Вот флавоноиды. Вы знаете, чтобы такую ценную вещь использовать на одну минуту, я но ну, ну, где-то ну минут пятнадцать, двадцать где-то я держу вот этот бальзам, и получается, да, действительно был хороший эффект. Но это по первости. Дальше я для себя выбрала вот, это, вот эти шампуни. Вот именно вот, вот в этих упаковках, вы знаете почему? Потому что они с пеной натурального мыльного ореха. Есть такой мыльный орех, я им давно интересовалась, я на него глаз положила, но купить я так и не решилась, потому что там немножко, посчитала очень много отзывов, короче, отзывы разные. Ну, понятно, что кому идет, кому не идет, в общем, отзывы очень много разных. Поставлю-ка это все вместе, чтобы потом говорить. И я, когда увидела вот это, думаю, ну что, что, а чистая линия уже не допустит. И действительно, в эту пену мыльного ореха были добавлены масла. Здесь, значит, называется шампунь «Семь масел». Здесь было добавлено масло, вот оливковое, мятное, миндальное, чайное, облепиховое, чайного дерева, облепиховое. Масло, это понятно, что питательное, а вот самое главное, что репейные и масло зародышей и пшеницы. Девчонки, вообще к маслу зародышей пшеницы я вообще дышу не неравнодушно, не, не вообще как только где что слышу. Вот, кстати, вот здесь то же самое, здесь мне тоже подарили, и тут тоже содержится масло зародышей пшеницы. Совершенно потрясающая, потрясная штука. И я где вижу зародыши и пшеницы, я покупаю обязательно, потому что, вы знаете, хлеб всему голова, а уж масло зародыши, так это, ну вы сами понимаете, что из этого растет хлеб, это, это очень сильная вещь, вот почему-то именно это масло у меня вызывает просто вот такой форменный трепет. Еще очень хорошее масло это персиковое масло. Вот, но оно больше как косметическое, для кожи идет. Ну, в принципе, как питание, оно, в принципе, неплохо. Дальше, конечно, речь шла об импульсе молодости. Я, естественно, начала первая, собирать первый свой сбор. Я начала с вот этого, с вот этой маски. А вот, э, вот этот бальзам я нашла с большим трудом. У нас было его трудно найти. Вот стоимость его где-то 85 рублей. У нас вот здесь его продают и за 109 рублей. Ну, в общем, кто во что угора, доход за миллион, хоть за тысячу. Ну, я могу сказать, не совсем я была поначалу им довольна, а потом как-то у меня с ним срослось, получилось, и после того, как я услышала от молодой девушки, что... Но вот э, рекомендацию, что она говорит, я покупаю два шампуня, и когда я чувствую, что у меня волосы к одному привыкают, я устраиваю стресс и меняю шампунь. И волосы, и тем самым как бы заставляю волосы, ну стараться, то есть трудиться, понимаете, как вот как ребенка вот все время стимулирует тому, чтобы либо жена мужа, его надо все время стимулировать тому, чтобы он деньги зарабатывал, чтобы он где-то работал там пятое, вот. десятое. Э, и вот таким вот образом. Я накупила, мне просто очень хотелось. Но я купила и шампунь, и бальзам. Девчонки, в шампуне и в бальзаме нет необходимости. Покупайте что-то одно. Прекрасно влияет и шампунь, прекрасно влияет и бальзам. Просто бальзам здесь 30% сыворотки масла и риса, а в шампуне 15%. Но в принципе это дело не меняет, потому что я как бы особой разницы не увидела. Бальзам есть бальзам. Единственное, что я влюбилась в запах ириса, потому что ирис пахнет просто великолепно. Значит, следующее, следующее, что у меня было, это вот этот мужской шампунь. Но это, я могу сказать, что я сделала его приоритетным шампунем, потому что, девчонки, пользуйтесь, покупайте, никакой он не мужской, это вообще, это вообще какое-то чудо, потому что после него волосы, и не только мои, я попробовала его на длинных, густых, вот, прямых волосах, девчонки, даже те волосы пушиться начали. Вот, вы знаете, ну просто приятно было. Я говорю, вот Тамар, говорю, посмотри, ну, она слушает точно. И когда мы поехали туда, я говорю, послушай, я говорю, тут как раз продается вот этот шапон. Вид, пошли купим. И я заставила ее купить. И вот этот отвар, она купила маску. Я не помню, какую то маску мы купили. Короче, вот это. Вот это и маску. А вот фито, фито шампунь я ее сказала, говорю, покупай, и говорю, мне потом позвонишь, говорю, я тебе скажу, что с ним делать. И как правильно им пользоваться. В общем, вот этот шампунь я оставляю себе как бы на имзе, Просто на инзе. Потому что вот если, допустим, ко мне сегодня придут гости, я сразу моюсь этим шампунем, я делаю делаю себе укол, и вы знаете, что не надо не ни укладывать, ничего. После него такой красоты голова получается, что я даже не пользуюсь вот этим вот отваром. А теперь поговорим об отваре. Поговорим об отваре. То есть вот это вот все шампуни, которые, ну, еще вот и шампунь импульс-молодость, я просто не стала его сюда выставлять, потому что тут все и так, и так понятно. Ну, вот видно, сколько использовано одного, другого. Вот, вот этого шампуня у меня использовано всего лишь вот столько омыла я уже, ну и я каждый день голову. То есть, э, постоянно, ну, девочки, если начинаешь лечение, то уже надо его делать не потому, что там моешь, моешь каждый день голову, а потому что это, это просто вот уже нужно добивать, добивать и добивать. Волосы у меня идет по периферии. Ну, вот если раньше у меня была короткая стрижка, вот видите, где я в белом халате сижу за стоматологической установкой, я с короткой стрижкой. Сейчас у меня боб-каре. Значит, волосы у меня сейчас... До подбородка, передние волосы, а задние волосы, я когда меня э, Таня стригла, это где-то было в августе, она мне сделала сзади красивый боб, но поскольку у меня плоский затылок, я что-то попросила, я говорю, Таня, сделай ты мне, вот, она очень не хотела, она, да ради бога, я сделаю, ну вот как-то вот, я говорю, сделай, сделай, он отрастет вот знаете, девчонки, по-первых, я больше так, конечно, делать не буду, по-первых, мне очень не понравилось, но это слава богу, что я не на людях, и слава богу, что как бы, я сейчас все время под шапками, вот, поэтому сейчас вот у меня волос отрос, вот этот очень сильно отстриженный бобик как я его называю, люблю, я его так называть. И сейчас вот я буду носить Боб-кары, потому что по боб коры мне будет видно, где у меня что и где надо добавить, где надо убрать. То есть, в общем-то, не проблематично ухаживать за волосами, а то, что вот красиво, получается это да. Вот, и очень большое внимание хочу уделить вот этому вот фитоотвару. Значит, девочки, я покупала фитоотвар. Полностью его использовала, потому что тот фитоотвар, который продается, он светлее. А здесь я уже просто вам тогда говорила, что я сделала самоотвар, я заварила полторы чайные ложки крапивы двудомной. Я взяла, у меня крапива есть, потому что она садится словоноиды, поэтому я ее пью. Вот, я, И я настояла ее в кружке, я сделала на, дистил... на профильтрованной воде. То есть я фильтрую через лейку, через марлю. Я не фильтрую в барьерах. Не нравится мне такая фильтрованная вода. Во-первых, это дорого. Выходит все эти барьеры. Вот, через лейку, через ватку поменял, и все это выходит значительно дешевле, а смысл один и тот же. То есть я не вижу необходимости тратиться на барьеры. Ну, просто не считаю нужным. Если можно это сделать гораздо проще маминым способом. Вот. Не нужно там какие-то супер Вот Все это намного, все это делается намного проще. Дальше я этот раствор, когда настоялся 2-3 часа, я его профильтровала. Сначала просто через марлечку убрала большие, а потом дальше через марлечку в три слоя профильтровала этот раствор и тут же через лейку залила сюда. Вот он вот так вот открывается. Он открывается, вот так вот вставляется. Знаете, конечно, пахнет великолепно. Вот тут я уже понимаю реально, что это действительно настоящая крапива. Вот отвар действительно пахнет крапивой, но там, конечно, они добавляют еще и айпеги, меги, в общем, ну, различные стабилизаторы, потому что без этого просто им не разрешает выпуск вот этого продукта. Спасибо им такой, спасибо им за этот фитоотвар. Девчонки, почему спасибо? Значит, во-первых. Во-первых, вот этот цветотвор, я, допустим, помыла голову, все, у меня голова высохла. Я не беспокоюсь о том, чтобы ее укладывать, чтобы ее накручивать. Дальше что я делаю? Я аккуратненько снипаю вот этот колпачок и начинаю брызгать. И начинаю брызгать голову. Брызгаю до тех пор, пока волос не намокнет. Ну так, чтобы не капало. Ну, могу сильно, могу не сильно, это уже как, как душе захочется. Когда я брызгала вот теплый раствор, я его, он был подогретый, еще теплый. Девчонки, он так пах шикарно. Ой, классно, я люблю этот запах трав вот, дальше это все высыхает, и по мере высыхания ты начинаешь формировать, девчонки, формируются такие красивые локоны, но ну, вот если вы видели Грейс Келли, вот, ну, вот голливудские актрисы, вот тогда, когда она играла, если вы ее видели, вот у нее такие волны на, на голове сделаны, вот очень красиво, девчонки, вот точно такие же волны получаются, во-вторых, вот этот отвар, вот этот, придает блеск ничуть не хуже, чем покупной отвар от чистой линии, я не, не агитирую за то, чтобы не покупать все отвары. Наоборот, я, я агитирую, покупайте отвары. Но факт тот, что отвар, сделанный вручную, просто отвар. Почему? Потому что там добав, все равно добавлена какая-то синтетика, а здесь это чистая крапива. И я знаю, что я ее попользую, и я знаю, что это будет здорово. И вы знаете, вот здесь я полтора раза пользовалась, а вот смотрите. А смотрите, вот я попользовалась полтора раза этой крапивой. Вот, а посмотрите, сколько всего лишь использовано. Ну, это фактически всего ничего. то есть очень экономно используется. Дальше, вот посмотрите, нас сейчас с вами забивают климатическим оружием. Вот, жира стоит, нестерпимая жира девчонки конечно волосы пересыхают, но никто из нас не будет шапочки всем хочется показать красивые волосы девчонка ведь волос надо защищать ведь мало того что вот эта жара ведь они, она стоит неспроста значит нет озонового слоя и вот эта вот космическая радиация пробивает солнечная радиация почему солнце светит да потому что там идут ядерные взрывы поэтому и говорится нам что солнечная радиация действительно это ядерная звезда которая нас обогревает и там постоянно идут ядерные взрывы поэтому вы можете себе представить, когда вот на, на вот это вот излучение и на вот это вот обжигание наших волос, вот если вы выходите на солнце, даже если вы под зонтиком, я, допустим, под зонтиком все время ходила вот в эти в эти моменты, потому что мне, допустим, голову было свое жалко, я не могла ходить даже без зонта, потому что жарко, неимомерно жарко, и я пила бады, которые вот именно подстегивают, именно возбуждают, потому что у меня резко падало давление, я не могла ходить, я, я выхожу на улицу, у меня тут же подстегивают, давление. Ну, в принципе, для этого это и сделано, чтобы мы подух... подыхали все побыстрее. Но, может быть, кто-то и сдохнет, а может быть, кто-то и поймет, что в этом еще и большой плюс к тому, что э, человек делает для себя какие-то нужные выводы. Вот. Поэтому, да, вот этот вот фитоотвар и вот этим фитоотваром обязательно летом обрабатывать голову. Вот походили, допустим, пришли, вот голова пришли, высохли там, допустим, ну, голова вспотела, высохли, опять побрызгали волосы вы тут же выйдете, голова тут же высохнет. Вы просто вот на улице взбодрите вот голову немножко, потому что у меня бывает так, вот я делаю волосы, я намачиваю их, обрызгиваю вот этим вот отваром, они у меня начинают сохнуть, я формирую голову. Девчонки, не хочу даже расческу использовать. До того красивые локоны получаются. До того красиво блестит. Во-первых, вас стопроцентно защитит. А в-третьих, девчонки, это же прекрасная вещь от ожогов. Ведь крапиво обладает противовоспалительным эффектом. И депантенола, крапива. Кстати, вот э, мы сравним, мы говорили про Ивраше. Вот посмотрите состояние бутылки Ивраше, которую я вот еще не допользовала до конца. Вот, видите, вот это вот все. Вот. Вот, это наша знаменитая Ивраше. Ах, прямо ах, Ивраше. Посмотрите, люди берут с меня, взяли почти 500 рублей за эту бутылку, девчонки эта штука стоит, на от силы 200, теперь они продают за 200. Мне просто плеваться хочется этим и в Роше, потому что мне неприятно покупать что-то по бешеной цене, которая потом со временем становится ценой в два или три раза меньше. Мне, допустим, это неприятно. Вот стоимость этого всего, она может быть 200, может быть 150 рублей от 100-150 рублей. А продают это за 500 рублей, не продали. Поэтому я не... И посмотрите, состояние вот этого флакона, который уже полностью использован и переделан и будет пользоваться дальше, и я не вот этого флакона, здесь уже надо будет полностью обдирать вот эти вот штуки я вообще оставлю, потому что для масла, мало ли, может я сама масло сделаю там или что-то еще будет вот, но я, допустим, ужасно недовольна вот такими вот вещами очень недовольна вот Поэтому вот за вот, это, за вот это изобретение, за этот фитоотвар я бы дала Нобелевскую премию, потому что у меня сто, столько эффекта. Я сделаю себе отвар с ромашкой. Я летом, не дождусь летом, летом соберу цветки клевера, заварю их, сделаю себе из цветков клевера вот этот вот фитоотвар, и буду обрабатывать волосы, и посмотрю, что будет, и уверена, что все получится. Ну... Но... Может быть, может быть, я себе чистую линию куплю. Вот этот отвар с клевером, он есть. Куплю и бальзам с клевером, потому что вот очень такой же есть с клевером бальзам. Но у меня сейчас очень много вот этого всего мне надо пользоваться. И я еще что хочу сказать, что вот этот бальзам, девчонки, я люблю, вот этот бальзам мне очень понравился использовать его на лицо, на лицо, на руки. Мне понравилось. Именно его потому что он содержит флавоноиды. А флавоноиды для нашей кожи очень полезны. То есть это женщинам после 45 содержание флавоноидов обязательно восстанавливать, потому что оно уже само не восстановится. Еще у меня был такой момент. Волос получился очень пышный. После вот этой вот, после вот, этой вот вещи он получился исключительно пышный, очень красивый. Но когда... А, я еще не сказала вам про, про другое. Значит, вот он, препарат, который я стала использовать дополнительно, э, к тому, дополнительно к тому, что я пользовала вот эти шампуни. Я стала использовать вот эти препараты. Что это такое? Это препарат э, ННПЦТО. Вот сейчас здесь долж, должен быть виден их значок. Вот, называется Health Hair, поэтому здесь HH. Health hair. что такое? Здоровье волос. Ну вот, видите, вот тогда я взяла, у меня два флакона. Я себе от жадности взяла два флакона. И самое главное, что вот этот health hair, он мужской. Там есть health hair, женский. Здесь будет вот красненькая такая штучка и нарисована как женская такая вот, женская формула. Знаете, вот формула есть женская. Женская, женская из строматозоида. Вот, но я взяла мужской, потому что там даже в МПЦТО, я вот сколько с девчонками разговаривала, они мне сами сказали, бери мужской, потому что мужской намного лучше. То есть он сильнее, он сильнее восстановит волосы, он будет лучше. Вот знаете, я стала, когда я стала читать состав вот этой штуки, я ею пользовалась. И вы видите вот здесь, что, я вот не знаю, да-да-да, вот тут видно, видно, видно, что ее вот, она использована именно наполовину. Да, вот она наполовину использована, я вот специально делаю так, чтобы видно было. Вот этот объем я использовала за пять дней, хотя, в общем-то, здесь написано, что препарат настолько сильный, что его надо использовать по пять пшиков в день и не более того. Вы знаете, я делала так, я отпшикивала полностью, запшикивала всю голову. То есть именно, девочки, обращаю внимание, не волосы, а кожу, потому что, извините меня, волосы растут из волосяных луковиц. А если вы за кожей не ухаживаете, за кожей волосистой части головы, то у вас и волосы будут дерьмо. Но, естественно, если ребенка с раннего детства не воспитывать, то из него уже к поздним годам вырастет полное невежество, которое уже лучше будет просто убить, либо посадить, чтобы он больше обществу не мешал. Вот, поэтому, когда я стала читать состав вот этого хелхера, значит, первое, что в нем содержится? В нем содержится пеноцидил. Пеноцидил – сильный препарат, который способствует росту волос, даже несмотря на то, что вот, тестостерон очень сильный стимулятор облысения. То есть тестостерон очень сильно заставляет редеть волосы. Почему у женщин э, почему у женщин редеют волосы и большей часто начинают мужские волосы расти? Потому что вместо тестостерон есть и у женщин, и у мужчин. Только у мужчин он преобладает. Почему мужчины и лысеют? Вы же видите, вы, облысение по мужскому типу. Это гормонально, это тестостерон так заставляет лысеть. Вот у меня облысение пошло по мужскому типу, именно с макушки началось. То есть у меня резко рубануло по щитовидной железе, у меня очень резко скаканул тестостерон, уровень тестостерона, вот, мужского гормона в организме. И потом, пока я не додумалась уже себе переделать, у меня вот есть капсулы, которые я, наверное, пила, пью и буду пить. Значит, они замещающий и именно для женщин сделанные. И, э, э, ну, в общем-то, написано, что он гораздо сильнее тестостерона стимулирует именно рост волос, несмотря на тестостероновую атаку. Дальше тут содержится депантенол. Девчонки, депантенол, он продается в аптеке. И третье, что здесь содержится, это вот этот наш знаменитый экстракт крапивы. В общем, все можно соединить, все можно купить в аптеке, соединить и попробовать самостоятельно сделать себе именно то, что тебе нужно, и не покупать за бешеные деньги. Опять же, вот вам этот самый рекомендация, все можно сделать. Вот депантенол продается от отдельно в аптеке, он продается от ожогов. Я тут э, с одной моднявкой тоже у нас молодые работают в аптеках наглые. Нет, там не указано. Я говорю, мало там не указано, Я говорю, провитамин В5, девочки, это и есть депантенол. И поэтому, когда вы покупаете витамин пантин с провитамином В5, девочки, это обычный шампунь с добавленным депантенолом. Поэтому можете Депантенол добавить в любой шампунь и получите пантин Поэтому здесь надо немножко просто работать головой. Вот. И плюс еще к тому, что в этот Депантенол добавлен отвар крапивы. Девчонки, крапива, вот, вот это я попробовала, даже вот, вот этот мой личный отвар, который я сделала. Девчонки, действительно очень здорово волос блестит. Он дает блеск волосам. Я думала, может там что-то добавлять. Ничего подобного. Крапива сама заставляет волосы блестеть. Вот, поэтому я вот этот препарат, я его пять дней пропрыскала. А потом, думаю, вы знаете, очень красиво я на него фактически ставила голову. Он немножко с масляным эффектом. И вы знаете, я обрыскивала буквально всю голову. У меня была очень пышная голова. Но на следующий день, конечно, надо было ее мыть. И вы представляете, я думаю, ну все, сейчас я вот этим восстановление объем, сейчас я еще помою им, и у меня голова еще объем добавится. Девчонки, вы представляете, каково был мой ужас, когда я помыла вот, эти, вот этим вот бальзамом, обработала, и вы знаете, у меня волос как прилизанный в голове, у меня была такая львиная грива красивая. И у меня вдруг оказался, я перепугалась, я давай мыться сразу вот этими шампунями, все. Да, я восстановила, все хорошо, все нормально. Но сейчас, сейчас я опять начала пользоваться вот этим бальзамом. Но теперь уже я начала пользоваться плюс и крапивой. Вот ромашка, да, я дала, я обновила, все. Вот, После этого, ну вот вчера буквально, вот я позавчера помыла вот этим бальзамом все, у меня был волос прилизенный, дальше на следующий день побрызгала крапивой, поставила на крапиву, сегодня я все это смыла. И опять сделала вот этим восстановлением объем бальзамом. А потом немножко, немножко просто для для блеска сбрызнула крапиву. У меня сейчас очень красивый волос. Я сейчас вот э, ставлю себе зеркало, вот смотрю на него, я очень довольна. Но волос, да, не такой пышный, как вот идет от вот этого вот шампуня. Я не знаю, что там добавлено. Я не знаю, почему такое происходит. Но, но пышности, пышности волоса, конечно, нет. Ну, хотя, в принципе, вот мне волос нравится, но факт тот, что он, вы знаете, он как на бегуди накрученный, вот такие на крупные бегуди получается накручен. в общем, мне нравится, волос запушился, и я, наверное, сейчас просто попробую немножко устроить стресс своим волосам, и я попробую использовать пока что вот этот бальзам, то есть ничего не буду пробовать, я просто мы смываю мылом, Сверху вот этот бальзам, 20 минут, дальше смыло, все, высохли. Ну, может, немножко под, под, под это самое, подделаю этим шампунем, э, крапивой, вернее. Ну, вот фактически то, что я хотела рассказать. А, э, я не сказала про хелс я чисто случайно, когда искала пеноцидил, я нашла э, такой препарат, как алирана. Вы, наверное, все знаете про алирану. Очень дорогая очень дорогой, оказывается, препарат, девчонки, состав полностью, состава Алирана. Только вот этот мне обошелся в 50 рублей, а Алирана в 700. То есть там фактически такой же флакончик, там 700. Ну вот я вам еще раз объясняю, что значит стоимость вот и в раше и самое главное, внешний вид и в раше вот специально даже поставлю, пусть он так и ставит. И внешний вид вот флакончика от чистой линии. Конечно, это небо и земля. Так что французы французы меня не, не удивили, а просто разочаровали. Они мне сейчас звонили, поздравляли с днем рождения. Вот мне подарок на день рождения было. Это то, что у меня пошел в волос. И он начал у меня виться, он начал пушиться. Даже муж сегодня уходил на работу и говорит, слушай, вид, говорит, у тебя волос стал, ты посмотри, какой волос стал. Я говорю, ты понимаешь, я говорю, просто дурь делала, что я обстригала волосы. Но, вы знаете, девочки, я просто пользовалась шампунями, но не было. Вот ну, без толку были эти все шампуни. И я эти вот убираю и враши, потому что противно даже смотреть на это все, даже не хочу, чтобы с этими вещами стоял и враше. Вот, мне очень, мне очень понравилось, в общем, я сейчас нахожусь вот в состоянии такого нестояния, потому что я уже понимаю, что я сделала все правильно, и волос у меня пошел расти, теперь нужно только время, вот, я теперь буду пользоваться вот этими вещами, фитоотвары я буду делать себе, это очень классная вещь. А теперь перейдем к новым покупкам, вот к вот этим. Здесь, конечно, покупки... Вот они немножко такие. Тут мне немножко повезло на крема для рук. И в общем-то я очень расстроена кремами для рук. Чистая линия. Ни один из четырех видов кремов мне не понравился. Я купила два, два остальных покупать не стала. Я поняла, что туфта будет такая же, как и там, не понравится. Он не впитывается, он не снимает абсолютно этого самого, он не снимает абсолютно сухости рук, а это самое главное. Вот, но зато я сделала три очень важных приобретения. Значит, первое, самое главное приобретение – это гель-свежесть для ног. Значит, я пользовалась и Рошей, гель э гелем для ног, именно охлаждающим гелем. Вот этот тоже охлаждающий. Но, девчонки, вы не представляете, когда я его купила, ой, когда я открыла и когда я его понюхала, вот он вот такой вот текстуры. А Вы знаете, не хочу даже говорить, что это гель для, ног, гель для ног, потому что, сейчас объясню почему. Я как раз купила его в тот день, вот, ну вот вы видите, что получается. Я его купила в тот день, когда я была на, на высоких каблуках, и вы знаете, почему-то именно в этих сапогах у меня очень сильно уставали ноги. И я уже не верю, думаю, написано снять от усталости ног, ну, но не верю я в это во все. А вот знаете, я помыла ноги, опять погрузила ноги в воду. Чувствую, что не помогает, ноги устали. Потом думаю, ладно, написано, что снять, попробую. Вот знаете, я смазала ноги вот этим гелем. Через полчаса у меня усталость ушла. Почему? Значит, он интенсивно увлажняет, охлаждает, дотонизирует. Девочки, здесь очень большой состав. Я уже не буду писать, читать. Вот, мята, медуница, подорожник, ромашка. А, конский каштан. Вот конский каштан, он везде используется, он используется в антицеллюлитных кремах. Вот конский каштан, он, значит, вот этот крем очень хорошо вызывает прилив крови к тому месту, где он намазан. Вот отсюда, естественно, усиливается кровоснабжение, а раз усиливается кровоснабжение, то co 2 уходит, заменяется кислородом, и, естественно, кислород естественно, что ткани уходят усталость. Почему устают ткани? Потому что накапливается кислород, замедляется кровообращение, накапливается кислород. И вот таким вот образом, ну вот я сейчас намазала, сейчас немножко легко так охлаждает, вот приятно так это вот. Но я практикую это даже на лицо, девчонки. Потому что, во-первых, жутко нравится запах. Во-вторых, да, конечно, мяты отдают очень сильный такой запах. Но вы знаете, что я делаю? Я вот эту вещь наношу на лицо, ну где-то вот на щеке, на лоб, на шею, особенно на шею. Потому что э, стареют руки, шея. Вот. Дальше, дальше, вот я купила крем для рук. Первый я купила лифтинг питание антивозрастное. И что здесь? Масло облепихи, календулы, золотой ус. Потому что вот я купила, вот здесь вот, вот, вот видите, он вот такой-то он слегка желтенький. Вот. Вот это, вот эта вещь очень хорошая. Прямо на руки сейчас намажу, раз уж намазали здесь вот. Это идет питание, источник природного ретинола, да, витамина А. А вот, вот этот я купила вчера, я давно на него глаз положила, но даже не заметила разницы. И вы знаете, очень здорово, это крем для рук и ногтей, но он содержит алоэ, оливковое масло и сок лимона. Девчонки, алоэ, оно увлажняет, оливковое масло питает, а сок лимона отбеливает. Вы Знаете, я сегодня себе сделала. Сначала на лицо об лицо обработала вот этой штукой. Дождалась прилива крови к лицу, дальше обработала вот этим вот. У него такая приятная консистенция. Вот он даже вот когда его размазываешь на руках вот. Ну, вы знаете, его даже не чувствуется. Вот оно чувствуется, что он такой вот. Ну вот, вот, вот все, что получилось на руке. Он очень приятно размазывается по рукам. И вы знаете, вот я просто понимаю, что это кощунство, кощунство, такие крема используют только для рук. И я сегодня руки, шею, лицо. Вообще, вот я была очень довольна. В общем, ужасно довольно вот этими приобретениями. Вообще это совершенно необычно. Дальше я приобрела себе вот что. Значит, у них есть серия вот для сухой кожи, а это для нормальной, для комбинированной кожи. Я покупала для сухой кожи, мне подошло просто великолепно. Но я еще раз говорю, потому что я употребляю базы мне идет абсолютно все, у меня нет ни на что аллергических реакций, все в порядке. Если вылезают аллергические реакции, я сразу делаю анализы и сразу понимаю, что у меня не в порядке, что нужно подработать или сделать там что-то получше. Значит, там было написано интенсивный питательный и интенсивный увлажняющий. Очень мне понравился интенсивный увлажняющий там с розой и, по-моему, с чем-то еще, не знаю. А вот нежный питательный, я не стала нежный увлажняющий покупать, он с алоэ, не стала. Ну, там оно, оно есть, вот в принципе оно вот это вот заменяет абсолютно, даже еще лучше, потому что с отбеливающим эффектом. Вот, девчонки, действительно очень хорошая идея. Я очень рада, что я купила, потому что он не, та, не настолько сильно питает, как вот питают вот маски, сыворотки, там, допустим, вот этот. Иногда, вот когда вот я, допустим, сыворотками пользовалась лесного бальзама, вы знаете, кожа настолько напиталась, что я потом просто-просто пользовалась обычными, либо типа вот таких вот бальзамов, либо тониками, потому что я чувствовала, что мне хватит. Очень много. И я вот этот вот нежный питательный крем. Вы знаете, это просто отдых для кожи. Великолепная штука. Я его не ночью наношу, я его наношу днем. Он мне очень нравится и я ему очень довольна. Я извиняюсь, что мне пришлось это один, но ненадолго. Но, но очень хочется сказать, очень я довольна вот этим нежным питательным кремом. Вот, совершенно замечательно, легко. Я пользуюсь им днем. Вот, увлажнитель, ну вот легкий увлажняющий крем. Конечно, я не пробовала, я не покупала, но мне вот как увлажнитель, мне очень понравился вот этот крем. Я считаю, просто зазорным тут очень большого количества. Я считаю, ну, великолепно пользуется для лица. Просто вот, ну, просто по логике вещей выходит из того, что написано крем для рук и ногтей, но на самом деле я его буду использовать для лица. И даже не буду этого стесняться. Еще, чем мне нравится 100 рецептов красоты, значит, вот здесь оранжевым текстом везде на каждом, вот, и вот здесь вот на шампуне, тоже оранжевым текстом, написано, как можно сделать это все своими собственными руками. То есть, как можно ту же самую маску сделать именно так, как надо. А теперь, теперь я хочу дойти до моего подарка. Вот, хочу обсудить немножечко подарок. Значит, подарок здесь представляет из себя вот такой вот комплексный крем. Тоже для рук и ногтей, девчонки, сразу говорю, для рук и ногтей пользоваться им не будут только для лица. Девочки, такая шикарная штука, но это, это дорогая штука. Вот, как бы я считаю, что это очень дорогое. Это очень, это, во-первых, запах. Девчонки, я не могу передать этот запах. Во-вторых, здесь масло, раскоп пшеницы. Все, это для меня однозначно. Все. Ой, вот намазала на руки, намазала на тело. Вы не представляете, какой класс. Вот а здесь написано, что здесь написано. Уход 24 часа, масло зародышей пшеницы, экстракт льна способствует укреплению роста ногтей, экстрапитательные масла питают и смягчают кожу, рук и кутикулу. Значит, а, ну вот здесь написано «экстрапитательные масла», и вот а, дальше, вот единственное, что, концерн «Калина», очень плохо, что вы не пишете, вот «экстрапитательные масла». Какие масла, что за масла, куда масла? Ну вот, вот это мне не нравится. Но то, что здесь масло зародышей пшеницы и масло льна – есть, это уже вот меня, то есть это наши родные русские э, эти самые Препараты. И вот здесь точно так же ген-концентрат для тела, вот экстраупругость. Вы знаете, я просто поняла, что сейчас вот в моем возрасте уже надо пользоваться. Ну, просто наросли подкожно-жировые отложения, и, к сожалению, очень нелегко от них избавиться. Ну вот, кожа хорошо очищается именно благодаря вот этим осложнениям. Я им еще не пользовалась. Ну так, слегка я его открыла. Текстура у него прозрачная, вы сами видите, он прозрачный. Вот, жжет он, конечно, очень хорошо, но мне вот очень понравилось, когда вот сначала гелем, а потом уже кремом, который охлаждают. и вот охлаждение, конечно, отличное. может быть, может быть, я буду сочетать его вот с этим кремом, вот, потому что он проходит он начинает жечь, а дальше вот крем для снятия составности, вот крем, чтобы вот именно усилить приток и именно усилить вот это вот жира. Ну я, я не знаю, просто вот я посмотрю, как бы, знаю уже физиологию и все это прочее. Ну вот я так подумаю, что что можно из него сделать. Просто мне жалко как бы выкидывать было вот это вот часть оно, в принципе, конечно, и можно вытянуть, но пока что у меня вот здесь стоит этот гель, потому что пока что он мне не нужен. У меня есть гель другой. Вот, я его пока укладываю сюда, и пусть он стоит там, где он стоял. Он стоит в упаковке, а это я уже использую. Вот, поэтому уважаемые девочки, уважаемые женщины, которые слушают меня, вот, мой вам совет, пользуйтесь вот этими вещами, пользуйтесь вот очень хорошо вот эта вещь мне очень понравилась конечно она очень мощный стимулятор я просто прекратила ее пользоваться потому что я испугалась я думала что у меня резко перестали потому что я прочитала отзывы о талиране о балиране а у нее состав одинаковые что у людей начали волосы выпадать вот. И я, конечно, после вот этого, а у меня как-то вот резко вдруг я попользовалась вот этой шампунью, выпал уменьшился объем, думаю, господи, неужели выпали волосы там еще? Нет, ничего подобного. Просто вот это, вот это, вот этот бальзам, он содержит чисто женские препараты слова на виду, а вот эта вещь содержит чисто мужские. Чисто мужскую часть Вот такой вот И вы знаете, вот этот резкий контраст Поэтому я сейчас вот устрою себе несколько дней Буду пользоваться просто чисто Вот этим вот бальзамом Если завтра мне нужно будет мыть голову Я помою мылом опять же И опять же использую вот этот бальзам А потом может быть вернусь к мылу и в роше вот восточное мыло мне очень понравилось у меня первые волосы на что отреагировали это на восточное мыло и бброше и я была очень довольна там масло органии и по моему что то еще что конкретно я уже если честно не помню не помню вот. поэтому вот все вот эти средства пользуйтесь этими средствами Пользуйтесь моими рекомендациями, то, что я не могла установить, но я могу сказать так, никакие бы, конечно, средства мне бы не помогли, если бы мне не помог, если бы я не сделала себе прочистку щитовидной железы, то есть бадом с йодом. Девочки, именно щитовидная железа отвечает за состояние волос. Стимулируйте щитовидную железу, ешьте БАДы. Даже вот если вам говорят, ой, у вас ее полная, все. Девочки, никогда не будет поздно, просто попробуйте, купите и попробуйте. Ничего страшного, я вот она купила. Ой, бат, бат купила, он лежит. Девчонки, ничего, ничего подобного, пусть лежит этот БАД. Пусть он, пусть он ждет своего времени. Время придет, время придет. И вы этот бат еще, ох, как найдете. Вы не представляете, как это будет смотреться хорошо. Вот. Ну, я думаю, что пока что я сказала все, что я хотела. Даже в зеркале сейчас вижу свое отражение. Мне очень приятно видеть мое отражение. Вот, волос, конечно, еще в принципе он пышный, но он не густой, поэтому кажется, что так вот в тени вот кажется, что ничего нету. Но когда вот поближе присматриваешься, конечно, мне очень нравится, я очень довольна. Я смотрю, что те люди, которые мне говорили, что да, вот лысая, там и тогда вот, травили меня все время вот этими вот вещами, что я лысая, вот эти люди перестали. Вы, вы знаете, я могу сказать, мне перестали это говорить. Они просто вот как бы смотрят с сочувствием, но говорить перестали. А это уже говорит о том, что какой-то результат, но получен. Все, девочки, благодарю за внимание. Смотрите, питайтесь, питайтесь БАДами, не упускайте БАДы. БАДы сейчас обхаивают только по одной простой причине. Девочки, у нас гробят медицину, лечиться вам будет нечем. И единственное спасение вам будет в БАДах. Вы не сможете... Вот меня, когда бросила медицина и отказалась от меня медицина, чтобы меня просто угробить, девчонки, меня спасли БАДы. Мне нужен был нейрохирург, чтобы правильно подобрать лекарства. Я начала подбирать себе лекарства. Я такую себе коктейль сделала, что я думала, что я сдохну. И вот тут я поняла, думаю, не влуми голову, ешь БАДы. И вы знаете, сейчас я перешла даже на травы, потому что, допустим, тот же самый зверобой, оказывается, имеет, он содержит содержит вещество, а оно является антибиотиком. Я вот сейчас стала пить зверобой, девчонки, очень классная вещь. И уже показатель того, что мне не пошел обычный хлюканат кальция, говорит о том, что обменные процессы моего организма очень сильно перестроились. И они очень сильно будут не принимать уже химические препараты. То есть уже химическая оптичная медицина, вот эта вот химия, она для меня не пойдет, и я, в принципе, очень рада.